Прорабатываем плечо, плечо-лопаточный артрит. Перед этим мы наносим бальзам. Растираем хорошо. Энергетический бальзам. Энергетический бальзам. Да. Хорошо, хорошо растираем. Но только плечо. Это не надо. Затем мы наносим массажный гель. И тут подмышечную впадину наносим гель. Гель хорошо наносим подмышечную впадину. Так вот здесь наносим, потому что проработку будем вот этих мышц делать. И а что это тут такое? Это не больно? Да, это нет. Нормально. Так, ну вот, все нанесли. Начинаем проработку плечи лопаточного артрита. Мы прорабатываем вот эту мышцу очень хорошо. Чувствуешь, Андрей? Да. Интенсивность хорошая. Может быть, добавишь? Сколько там? прорабатываем. По 10 секунд 3 раза. мышечную впадину пока не входим а просто прорабатываем вот эту мышцу под лопаточной области угу. Так, И последний раз четко ведем хорошо эту мышцу захватываем Идем на плечо. Второй момент. Кладем руку на точку даджуй. А правой рукой я начинаю прорабатывать от выше плеча и по руке. Доходим до точки чучи. 30 секунд держим. Андрюша, можешь добавить? Скажи, Нормально. 30 секунд держим на точка чучи и потом мы идем прорабатываем до большого пальца чуть-чуть угу, и идем мы до большого пальца вот таким в точку чучи держим здесь 30 секунд и уходим до большого пальца Нормально? 30 секунд. Вот, до который Так, все. Так, и уходим мы на область большого пальца. Уходим так. Делаем до трех раз. До трех раз. Снизу, да? Да, да? да да да Медленно, четко. 30 секунд. 30 секунд на чуть-чуть держим на точках и идем вниз. Так, и все, опускаем. До большого пальца и уходим. Так, третий момент. Также кладем руку на точку Таджуй. Выше лопатки ложим руку и прибавляем интенсивность. Угу. Так, как все слишком много не делаем. Подожди, теперь минуту ждем, потом снова прибавляем. Выше лопатки на плечо, так минуту держим. Сейчас на четырех полном. прибавляй снова манеруш по маленечку, не спеша чтобы у тебя за чувство комфорта угу. Угу. Так, хорошо минута с каждым прибавлением держим по минуте тогда трех раз Хорошо чувствуешь? Нормально. Хорошо чувствуешь. Проработка. Так, четвертый момент. Мы накладываем руки спереди и сзади в области плеча и начинаем прибавлять интенсивность до степени комфорта. У -у. Так, подожди, так минута она прорабатывается. До степени терпения один раз. Угу. Хорошо идет, отлично идет. У меня как опять, предлагаю. <решили> предлагаю, когда ровно надо, Угу. <кос> <кос> <кос> <кос> <кос> Позицию прибавляешь однажды. Нормально? Просто желается. Чувствуешь иголок. Чувствуешь? Нет? А что ты чувствуешь? Нет. Нет? Просто воздействие идет. Воздействие идет такое. Нет? Вибрация. Покалывание или вибрации или что-то. Дается это да. Так, ну все, минута прошла. Ну и последний раз давай сделаем. Немножечко прибавь. Все. Хорошо. Одна рука у нас фиксирована в подмышечной впадине. Следующую руку кладем на кимоно, то есть на плечо. Рука, расслаблена. рука совершенно расслаблена. Опущена. Так, прибавляем, Люша. Прибавляем. достаточно так поднимай потихоньку поднимаю ручку рука совершенно расслаблена так так минута. ну поднимай расслаблена рука поднимай поднимай хорошо О, отлично отлично так на двоечки минуты будет окончена. Вот так. Поднимаешь еще выше. Хватит прибавлять сколько. Так. Боль ощущаешь? Нет, молодец. Нет. Еще можно повыше поднять. Мало. Вот так. Все, минута закончилась. Убавляем. Все, все. Отпускаем. Шестой этап мы завершаем обнимающими движениями, массажными движениями плеча. Да, все убавляю. Угу, все. так, убираем. Ну, так подумаем, что вроде. Уже больше. Больше. Больше. Больше. Больше. Больше. Ну блок сильнейший у тебя сидит там Андрей. На. Или вот. Тебе вот эта мышца зажата, Андрюша. Угу. Все.